В и сегодня мы с моей подругой Сони э, открываем вот такой мой подарок на День рождения меня ещё не исполняется 10 лет. Это такой замок Кристальный Замок, коллекцию Экспер Эквестрии, следом Эквестрию. Вот пони наша Каден, её дочка Флори э, Харт. Тут. У нас написана информация о вот этом коде сердечком и приложении Мальта Здесь показано 16 аксессуаров. Вот. В этом замке еще показано, что он 56 сантиметров в длину. Высоту. Высоту. Давайте смотри, вот это Можно и доставить. Сань, давай ты пока достанешь, А я посмотрю на, на наши инструкции. Как нам собирать все же, а то сложновато. На инструкции первое нам вот эта показанная часть и это. Сейчас мы все открепим для начала. Так, сейчас. Тут все очень легко, там тоже, наверное. Да, давай попробуем, Соня. пока будем только открывать, Так, это, это что-то. Смотри, Соня, вот видишь первое. Как нам это накрепить? Надо найти часть такую. Ты не видишь? Вот он, вот нашла. Смотри, О, да. Пробуем его крепить. Так, подожди. Не а это... наверх? А, да, вот. Смотри, вот так. вот. Нет, вот так делать сейчас. О, да, да. Сейчас. Так, сейчас прикрепим все, а тут, да, сейчас, вроде, вроде бы да, вот, держится, да? так вот, да. второй ход, нам надо вот эту, какой-то деталь, с лесенкой. Да, да, да, с лесенкой. Не видела? Вот она, лесенка, кажется. Не вот это Кать Не, вот это кажется. На инструкции показывают нам вот это. Да, сейчас надо делиться, как надевать кажется, а вы вот, вот что вот подсматриваете вот. там где уже собрано подождите как мы сейчас это, это как-то странно собирается ну не спешите девчонка да. нет я просто вот не понимаю как это выглядит вот смотри смотри тут вот так да надо вот так да. Да. Нет, мне кажется вот так а тут, ну, дочки, да. подожди-ка, во-во, вот это, наверное, сейчас, сейчас мне кажется, я правильно сделала, вот, вот так, вот там, здесь, тут, вот она крепится, где вот тут, кажется. А вот, дочка, узбок крепится, крепится. А, а да, мы да. ничего. Сейчас, сейчас мы все сделаем хорошо. Сейчас подержи, пожалуйста. Вот это у меня как-то не очень получается. Не-не-не, правильно. Вот, смотри, сейчас ну, тут. Да, да, но... сейчас. ну. Сейчас внизу. Да, внизу. Вот. А, я поняла, поняла. Мы не с того начали. Смотри, видишь тут зацепочки? Сейчас мы ну, их. Вот, видишь сейчас? А до Все замки почему-то сложно собирать.